Ребят, как всегда, всем снова здорово. С вами я, Ванек, и это мы с вами продолжаем GTA, проходить GTA пятую. И все, мы с вами первую миссию за Тревора прошли, М -м, как бы. Ну, иди. Спасибо, выручили в машину, живо! Заводим. Right. Почему ты еще здесь? И сказал. Я сказал, тащи, да да ищи дом принцип Лоссанси. Тебе стимул не хватает, что ли? И за ним бомб-липучек. Добрите до трейлера у реки. Да. Река Занкудо. Где-то в Италии. Нет, хотя стоп. Стоп. Сейчас посмотрим. Так, где это, где все происходит? С а, это в Сэнди Шортс? Артега жив неподалеку, заедем сниму. нему. одно дело сказать об долбанным но это же от стеки, это просто таня. Он что-то заодно иллюминат, а ну, а ну Один из людей ящеров. Этих. У меня есть знакомый Китаец, ты можешь встретиться с ним в трактире. Он скупит столько, да, сколько мы сможем сварить. Наш контора занимается не только льдом, оружием тоже. Астеки контролируют рынок оружия, придется их убрать. Все, доехали, приехали тут трейлер Тревора. Надели мы конечно с вами шуму ребят в gta 5 майкл Тревор и реально надели мы с вами ребят шума мы в этой игрушке. наделали ну и шума мы сегодня затока за сегодня наделали в эти 32. Нельзя, да... Да блин, ну нельзя ничего делать сейчас. Даже выйти нельзя. Радио лос Плоссанса. Радио Офф, вот. Ну, реально, нельзя сейчас ничего сделать. Будем думать, что надо дальше нам делать. И... Не, ну, ребят, у Тревора тоже 108 бочинских. Как и у Майкла, как и у... Не, стоп. Это Сэнди Шортс. А вот до лос нам тоже ехать немало с вами дорог. И... Вот это вот, это, это, это, это Мунация, это, это, это, Кастом, это, гараж. нет, это, лос нет, это, гараж. Вот, ребят, вот это, это, гараж или лос это, это, это, это, это, это, это, трейлер в это, это, это, это, это, трейлер? Давай! А, так это трейлер на колёчках Вс ⁇ Блин, Тревор, ты... Ч ⁇ за какого хрен, Тревор? А вот так мы... мокрый друг, ты теперь не удел. Пора теперь не удел. Стволы и дурь здесь отныне буду кр будет крышевать. Тревор Филлипс Энтерпрайз. Сказать что не значит сделать. А... Преградите Артеги. Рядом стрельнул просто и все. Я ведь могу, я это сделаю. Вот, см, это не понравится. Пригрозили, Артеги. Он смотрит прямо на меня. Меня ты убьешь, но мои кореша. Мне не нравится, как он на меня смотрит. Я считал тебя психом, а не идиотом. Я жду, так ты будешь сотрудничать со мной или нет? Или ну нафиг? Так-то лучше. Похоже, он совсем об... отбегался. Садитесь в пикап. Так. На F. Ну, доберись до дома Рона. Опять же... Это, это, был неожиданный поворот событий. Я всегда говорил, что стану главным. Люди всякие говорят, которые, когда сидят на спиртах по три дня. хочется сказать, что я брикун? Да нет, Тревор, нет, никто тут не хочет сказать. А я хочу сказать, ты не главным, понятным. Во всей этой игре вообще три персонажа, и я за них за всех играл. За Майкла, за Тревора и... Да блин, да я за трех, короче, персонажей играл. Конечно, нет. Ни в коем случае. Ты человек слова, судя по сегодняшним событиям. Как я сказал, так оно и будет. Может, и сегодня, и не завтра, но настанет подходящий момент. Понял? Так точно, сэр. Если скажу, что сдох, значит сдох. Я нахер. Ну, не засечу свою и жопу где-нибудь на пляже. Ты про того призрака? Да, про того. Да промахла я, чтоб тихий вот втором. Ты про него рассказывал. Это был твой старый подельник. А кто третьим был? Третьим был Брэд. Он мотает срок в федеральной тюрьме. А вот Брэд, когда он узнает, что Майкл выжил после этого дела, когда он узнает, что Майкл выжил после этого дела, он сойдет с ума и будет Майкла искать. Да уж. А что, по-твоему, случилось? Бы, если бы я знал, то не лил бы ему слезы все эти 10 лет. Что меня водили заново? Говорят, неведение счастья. Неведение счастья. Выхти из машины, Рон. Мне надо подумать. Рон, беги. Это убежище Тревора. При в гараже вещи машины сохраняются. Вы можете модифицировать свой транспортный средств в любом гараже лос с Кастом. Поспите на кровать, чтоб... Ёшкин кошкин, где я? И чё, я не... Не дома, что ли? Или дома? Мой трейлер. А, ребята, я предлагаю вам на этом ну небольшой такой перерывчик сделать, потому что ну в GTA 5 опять я уже ну немножко поиграл разобрался. Тревор, все считали, что этот Майкл их умер. Ну и все Поэтому давайте всем до скорых встреч. Увидимся со вами в следующих сериях GTA 5. Пока-пока. Выйти из игры. дам Выйти из GTA 5. Пока-пока. Всем до скорых